Всем привет, с вами Александр. Кажу Зеленоградский. Сегодня 27 сентября. Люди гуляют. Как обещал, искупаться. Сейчас пойду купаться. Купил градусник или термометр. Он нагрелся у меня в руке. Поэтому показываю 30 градусов. В машине показывала 19. Сейчас пойду к воде. Ветра сегодня на море нету. Точнее, ветрено, но ветер, видимо, с другой стороны и волну не разгоняет. Какая чистая вода. Она тепленькая. Ну, такое, я вам скажу. Градусов в 16. Отойду подальше, еще хочу зайти за сковородки и посмотреть, насколько там нагревается земля. Положу градусник на песок и посмотрим, можно ли там загорать. Я думаю, что если найти безветренное место, то можно и загорать. Метров 200-300 пройду, вот туда прямо в сторону косы Курской. Люди загорают, видимо, не холодно. Может быть даже кто-нибудь купается, хотя сейчас я никого не вижу. Я буду первым. Но думаю, это никого особо не удивит, потому что вода не холодная. Нашел место, где совсем нет ветра. Почти нету. Положил термометр. И давайте посмотрим, сколько на нем градусов. 28. То есть он лежит на песке прохладном. Ну как прохладно? Я вот ногами стою, вполне комфортный. Не холодный, не теплый, нормальный. Я разделся вполне нормально, комфортно. То есть можно вполне загорать. Отлично. Даже скажу, что немножко жарковато. Ну что, вперед. Не знаю, как долго с этим термометром нужно быть в воде, чтобы он охладился. Я надеюсь, что не замерзло. Ну, я вам скажу, что. Наверное, я погорячился, что можно комфортно купаться. Ну, вода не ледяная, по крайней мере. Сейчас посмотрим. Сколько будет градусов, если на небольшой глубине. Давайте, вот, медуза. Да, температура падает. О ничего себе. Уже 12 градусов. О, медуза. Говорят, медузы только в теплой воде. Не знаю, почему так говорят, но они же зимой живут в море. Может быть они приплывают к берегу, когда вода теплая. 12 градусов. Нет, это не 12. Это 16. Да. 17, вернее. Будем ждать. Народ у меня будет что я с оранжевой рыбкой тут купаюсь в море меньше 17 она не падает пока что видно 17 это, в принципе нормально но не холодно то есть я вот как бы не, не еще не замерз окончательно то есть, в принципе, такая вода у нас в июне. Да, 17. Окунусь, расскажу о своих впечатлениях. Не зря же я сюда приехал. Но, ну, может быть, я его держу? И он от этого теплее. Ну, вряд ли, думаю. Я же за краешек держу. Сколько показывает? 16, по-моему. Но это понятно, что это около берега. Если там море, может быть, на градус похолоднее, если на глубину зайти. Вот такой у нас берег. Вот эти бетонные Штуковины, они не везде, они редко где есть. Обычно просто белый песочек, чистый пляж. Ну все, можно подводить итоги. Смотрите сами, плюс 16. Вода в море. Все, сейчас положу камеру и пойду купаться. А потом расскажу, как оно было. Окунулся, Ну так, водичка, в принципе, купаться можно. Если бы на улице еще была жара, например, там мае месяце, когда вода вот такая же в конце мая или в июне, и жарко на улице, то это просто идеальная вода. На жаре постоял и окунулся. Можно немножко поплавать. Ну, конечно, недолго, потому что все-таки 16 градусов. А там дальше я немножко зашел, там чуть-чуть похолоднее. Видимо, немножко, может, градус 15. А там у нас находится индийский пляж. И как раз нудист вышел сейчас из моря. Покупался и стоит, вот, смотрит в эту сторону. Или в ту, отсюда не видно в какую сторону он там стоит. Видно, что без одежды. Это примерно в километре полтора от Зеленоградска. Вот там Зеленоградск. И где-то примерно километр здесь, может быть больше чуть-чуть. Там вот начинается нудистский пляж. По крайней мере в комментариях писали, что там находится нудистский пляж. Так что если кому нужно, Пожалуйста, Зеленоградск направо.